привет youtube в этом видео будем разбираться с всякими спиральками что у меня для этого есть Сейчас покажу несколько видов спиралек куда же спрятать вот значит первый вид спиральки это когда проволочкой наконец-то спиралька самый простой второй вид спиральки это когда э, спиралька на конце проволоки, а конец еще не заканчивается, а спиральку можно еще отплести. Вот трудный вид спиральки. Ну и третий, это вытекает из второго. Полз какие-то. Когда спиралька выходит в спиральку, которая выходит в спиральку, которая в свою очередь выходит в спиральку. Ну и так далее. Вот Такие спиральки. Как это можно делать? Ну что ж, начнем. Миллиметровая полка. Отматываю кусок. Небольшой, потому что будет одинарная спиралька. Значит, смотрите. Беру кончик, поворачиваю его, поворачиваю его еще. Получается вот такой кончик. Не в фокусе, но всем понятно. Дальше этот кончик, деревяшечку Дальше этот кончик я поджимаю, можно завести какую-то деревяшку, чтобы к ней было удобнее прижимать в плоскости. Теперь, я откусываю лишний кончик. Какая-то у меня проблема со злом кончик. очень много кончиков. Откусываю лишний кусок проволоки. Прилучился такой вот хорошенький битвачонку. Дальше его можно отдельно еще разок поджать. Вот. И начинаю крутить. Как я это делаю? Я зажимаю вот этот вот загнутый кусок в основание посадишков вот сюда. Крепко сжимаю и проволоку поджимаю к нему. Не получилось. И проволоку поджимаю к нему. Потом перехватываю и еще раз. Получилась вот такая штучка. Ее опять поджимаю. Угу. И повторяю процедуру. Перехватываю, поджимаю, перехватываю, поджимаю, перехватываю, поджимаю, перехватываю, поджимаю. И вот получается такая простая спиралька. Ее можно делать раз, два, три, четыре, пять, шесть витков. Больше, если делать, она начинает распружиниваться. Сейчас я сделаю больше, чтобы было видно. Она становится хлипкой, то есть вот я ее руками разжимаю. Более короткая, она уже покрепче держится. Это зависит от, собственно, диаметра проволоки. И вот проволоки обычно хорошо удерживают вот раз, два, три, четыре витка. То, что больше, уже надо какое-то дополнительное крепление. Первый готов. Следующий вид... Когда у меня э, проволока, а, а я не на конце скручиваю, а в середине начинаю скручивать. Для этого что требуется? Примерно все то же самое. Беру проволоку, э, отставляю где-то где 7 сантиметров и делаю поворот такой. Дальше поворот подгибаю. Можно пользоваться деревяшкой, чтобы не ловить плоскость. Так. И начинаю делать перегиб. Вот, перегиб сделал. Умышленно. Дальше я его, этот перегиб, еще раз подгибаю. Согнулся. вот и получилась такой вот петелька дальше я вот эту петельку зажимаю в пассатижики и начинаю поджимать ее вот она мастерство улетела возвращаем на место можно и руками начать поджимать но она будет не плотно ну, за счет того, что у нас есть пазантижики, мы можем плотность усилить. Поджимаю. Сама садится. Когда появилось первое кольцо, уже удобнее вокруг него зажиматься и поджимать, как я показывал предыдущей версии ну вот получилось что у меня проволока проволока, на которой петелька и вокруг которой образуется новая спиралька. Вот. Дальше вот этот свободный конец можно замотать вокруг проволоки вот этой и таким образом фиксируется кончик проволоки. И спиралька не может зацепиться ни за что. И не распутается уже. Никогда. Никогда. Так. Вот получилась такая красотища. Следующая по сложности вещь. Это вот эта спиралька. Итак, берем конец проволоки, который не заканчивается. В общем, длинная проволока потребуется. Вот проволока, которая не имеющая конца. Дальше... Делаю первый поворот, загибаю его. Сначала руками максимально, потом беру дощечку и на дощечке поджимаю. Дальше опять руками, потом на дощечке опять. Поджимаю, чтобы в одной плоскости улегнуть. Потом опять. Ну и вот она сама пошла. расправляю проволочку чтобы ровненько все было Тик-тык-тык-тык-тык. Тык, тык, тык, тык. И вот получился первый кусок. Не очень ровный, но как раз чтобы никто сильно не завидовал мне. А дальше процедура повторяется. Додвигаю. Хватаю кончик проволоки. Ой, ну не закончик, а за кусок нужны где нужно, чтобы начался спиралька и начинаю вот это вот делать вот эту проволоку завожу завожу завожу получается петелька петельку прижимаю и поджимаю чтобы она скрещилась максимально дальше вокруг нее начинаю все делать Угу. перебор вот две готовы ну и так далее Тут тут кстати если на просвет смотреть тут вот одна идет у меня в эту сторону это в другую сторону пошла снизу вышла в эти вот у меня пружинки они все с одного заходили ну, там можно это подумать и разобраться как они заходят ну, еще разок, еще одну и да, для видео хватит для этого то есть вот я делаю поворот Ворот поджимаю, делаю свободную петлю, которую потом тоже подправляю, чтобы плотненько все ушло. Ну вот, когда уже там большие радиусы, она уже легче все крутится. Ну вот, третий. Что тут важно отметить? Сейчас я подложу картинку серьги. Вот, значит, смотрите, серьга. На этой серьге вот эти спиральки сделаны как раз из такой ленты, которые собраны в отдельное звено, и они надеты просто на проволоку. И получают такое какое-то греческое золото. А в следующих видео я покажу, как делать такую сергу. Так, возвращаемся к этим историям. Ну, как-то так. Вот тренируйтесь, делать спиральки, придумайте куда их можно и употребить. В следующих видео я покажу, где их можно использовать. Опять-таки напоминаю, что в описании к видео будет информация о моих онлайн курсах и офлайн курсах. И постепенно к видео добавится информация о мастер-классе с проволокой, который будет очень интересный. Пока секрет где. Спасибо. Пока.